так э, всем привет друзья сегодня у нас будет гайд на Тристану. я думаю уже пришло время на него гайдецки сделать думаю многим будет интересно как ее собирать и ну и все в принципе остальное э, вот наша тристаночка это тем кому интересно предметы руны заклинания да э, чуть позже я объясню видео да почему сборка именно такая а, насчет рун ну, завоеватель да конечно буря буря для лейта потому что тристана на хорошо себя начинает реализовывать в лейте когда не появляются уже предметы она прямо отрывает куски а, с третьим навыком точнее рунами вы можете уже похимичить на свой вкус то что вам нужнее но я играю именно с броней ну и ягоды конечно да ягоды беру ягоды на линии очень хорошо помогает э, стоять, потому что поначалу она вроде не, не может сильно взорвать. Но это мы сейчас разберем, в принципе, в тренировочке. Так, ну что, идемте в тренировку, выберем Тристану и разберем ее, в принципе, полностью. Где-то мой, мой скинецкий. Не, недеявлено. Вот отряд Омега. Отряд Омега. Что касается Тристаны, давайте сразу выясним. Тристан у нас лейтовый стрелок, который может хорошо взрывать соло цель, да, вражеского адыка какого-то. У нее очень хорошая мобильность с второго навыка и ульты. То есть, вам нужно сократить дистанцию с противником, вы подпрыгиваете вторым навыком и сокращаете дистанцию. Вам нужно уйти с файта, чтобы вас не убили, вы также сам отпрыгиваете. Сейчас мы это, в принципе, все разберем. Давайте сразу перейдем по навыкам. Э, посмотрим, что у нее с навыками и все остальное. Так, пассивная. На каждом уровне Тристана получает плюс 10 к дальности своих атак. Как это проверить, да, чтобы понять более точно. Ну, это для тех, кто не понимает, что такое дальность атаки. Прям, ну, просто не понимает. Смотрите. Вот, вот такая вот дистанция у Тристаны... И видите, скорость выстрела медленная, да. Теперь мы сейчас накидаем ей немножко уровни. Запомните, где она стоит. Мы сейчас накидываем ей уровни. Просто вот 15 уровень, грубо говоря, да. Отходим, и вот уже шажочек. Шажочек, да. То есть дистанция у нее увеличена. Сразу. Убираем уровни, да, сброс уровней, ей нужно подбежать. Ну, это значит хорошо. А дальше, что у нас по навыкам? Первый навык. Ускорение скорости атаки 110% на четвертом навыке Но мы его не максим, мы максим бомбочку Бомбочка, почему бомбочка? Когда вы набрасываете на противника бомбочку И начинаете бить Как видите, бомбочка усиляется Но из-за того, что видите, сейчас у вас не хватает скорости атаки вы не можете полноценно взорвать В таких случаях мы просто подводим ближе к дракону Да, время к дракону Объясняю, почему я беру Ботрок на драконе плюс-минус у нас ну, шестой уровень На шестом уровне у нас а, бомбочка раскачана на 3 а, Прыжочек на 1 Прыжок качается сразу после бомбы То есть первый скилл это бомбочка, третий навык да? Потом прыжочек, вот прыжок Большая дистанция, как видите, да? Перезарядка 0 а, Перезаряжается он действительно долго, но его не надо максить Нужно будет после бомбы максить первый навык а, Почему первый навык? Потому что он дает нам скорость атаки Сейчас мы добавим себе денег, представим, что у нас было на линии все хорошо, и мы покупаем э, клинок э, падшего короля. Он дает э, нам силу атаки и что? И правильно, скорость атаки. Плюс дополнительный урон по целям с большим хп. Накидываем сейчас бомбочку и даем выстрелы. Как видите, бомбочка взрывается уже именно когда мы накидываем. То есть у нас уже хватает скорости атаки, просто хватает скорости атаки, чтобы взорвать бомбу. Даже, в принципе, хватит в рукопашку. Раз, два, три, четыре Взрывается на четвертый выстрел Просто вот э, с помощью бо ботарка Одного собратого Ботарка, да, клинок падшего короля 6% дополнительного урона даю Да, при попадании Ну, мы дальники, как бы не 9 для ближников Плюс, э, большое преимущество идет от него Что когда вы накидываете бомбу Даете пару выстрелов врагу Срабатывает клинок падшего короля Он замедляется и вы можете достать его Если вы не достали ну, к этому мы сейчас придем, когда пойдем против бота тестировать. Хорошо. Второй навык. Добивание вражеского чемпиона э, и взрывы э, разрывного снаряда сбрасывает перезарядку менее. То есть, смотрите, мы подпрыгиваем. Ага, давайте я уберу КД. Перезарядку 0 убираем. Э, убить мы его сейчас не убьем, но в принципе покажем. Мы сокращаем дистанцию с противником, кидаем бомбу, взрываем эту бомбу, только взрываем ее максимально и у нас шится второй навык, и мы можем, можем опять прыгнуть. Это что касается этой мобильности. Еще плюс, она перезаряжается, когда вы заосистили кого-то. Заточка статика в этом плане просто шикарная. А, именно в плане того, чтобы их где-то заосистить в тимфайте. То есть, а, идет тимфайт, вы в кого-то выстрелили, сейчас мы ее настакаем, быстренько внизу, Uh, стоит там куча врагов Грубо говоря, давайте еще там, не знаю, манекен И манекен Вот, uh, начинается Тимфайт, вы даете просто в кого-то выстрел Всех статиком заряжает И по сути, если кто-то умрет У вас пойдет перезарядка второго навыка Поняли? То есть в этом плане Статик шикарен, плюс опять же, смотрите uh, Он нам дает скорость атаки Давайте перейдем в, в статистику Самого персонажа У нас со статиком, статик он собирается Ближе к 10 минуте, ну это при среднем раскладе и тут нужно понимать что вам нужнее да то есть крит урон шанс крита да то есть там ботинки скорость перемещения если у вас в команде лужка которая вас апгрейдит и все остальное на седьмом уровне 300 хорошо может очень хорошо вырезать с ну, вражеского кора сейчас мы пойдем проверять это все в принципе против бота да давайте бота накидаем чуть уровне с он там вообще уровень 11 уровень уже пацан у нас Давайте накидаем ему чуть денег Там пару тысяч Ну вот, грубо говоря, как у меня Ну, конечно, он сейчас будет сильнее У него уровень больше, да, видите, он наглеет Накидываем бомбочку, делаем выстрелы Бомбочка взрывается. от него уже 300 хп отвалилось Напоминаю, что Горен у нас танк Ультой доиграли Ульта у нас откидывает Возвращаемся к ульте Тристана выстрелит снарядом, который отбрасывает. При этом она носит э, магический урон. Если все у нее физическое, то ульта у нее магический урон. То есть, если какой-то вражеский саппорт... Воп-воп-воп, э, смотрите, какой агрессивный по, по центре. Давай-давай-давай, до, доиграй по мне, умри от тавора. Оп, и умер. Отлично, он умер и откадашился у нас первый навык. Шикарно. Так, ну че... Че по деньгам у нас там? Много денег, 12 тысяч. О, давайте соберем предметы. Оп, оп, 3 предмета, кусочек ботинка. Ну, в принципе, при такой сборке Тристана уже отрывает большие куски. Сейчас вот Гарен прибежит, у него 10 тысяч фарма. Представим, что он обычный соул-лайнер. И посмотрим, как, в принципе, это реализовывается. Включаем первый навык, правда, он далеко. Сокращаем дистанцию. В лету можем кидать бомбу. Накидываем по нему кучу урона смещаем, смещаемся, ну мы знаем, что у нее ульты нет, но я только что потратил, у нее большой урон, как вы видите и плюс с уровнем, с каждым уровнем, когда она качается, у нее увеличится дистанция то есть, по сути, она может стоять и накидывать большой-большой урон сдалека бомбочка, так же самое, третий навык кидается на на товары. Ох ты, тихо, уходим, уходим, ребят вот, разорвали дистанцию с помощью второго навыка но опять же, тут надо понимать саму анимацию второго навыка если где-то вы лоханетесь то это будет больно вам будет больно потому что она медленно подпрыгивает очень медленно сейчас он попробует по нам снова сыграть сейчас у нас откадышился есть откадышился вот мы подпрыгнули накидываем он этого не ждет ульта и он умер в принципе классический классический набор э, три станы он умирает и второй навык у нас кадышится и мы можем сменить позиционку давайте мы себе сейчас бросим ему а мы ему и не сбросим давайте дубль 2 да то есть бежит у нас гарен вот он нападает мы подпрыгиваем не взрываем потому что он от настекает вот видите вот это кстати вот ошибочку когда вы не можете догнать его это кстати отсутствие ботинка полноценного потому что он ускорился и убежал да плюс у него еще йому собрут. и ульта хоп доиграли ульту должны вы научиться чувствовать потому что она наносит на самом деле большой урон Uh, очень большой урон, давайте просто посмотрим, чтобы вы понимали, да, 350 на, на пятом уровне, 350, это практически процентов 40 хп АДК, то есть если мы сейчас uh, сбросим себе уровень и наложим там, не знаю, там, вот пятый уровень, открываем сборку, у меня тысячу uh, тысячу хп, одна тысяча, у меня ничего в хп не собрато, у меня вот одна тысяча жизней, Uh, ульта же наносит у нас uh, на первом uh, навыке на первом уровне 350 это типа много ну ребят вы должны понимать это реально много о братан что-то такой иди в жопу. <laughs> ультует смотрите как а агрессивный как видели да ульту я откинул М можете это все комбинить и нужно по нему доиграть и вот в принципе и, до и доиграли ну, да, перезарядка 0, это, конечно, круто, скажите, вон там все дела, что ты там рассказываешь. Давайте мы сейчас просто уйдем на базу, сделаем максимальный закуп, максимально усилим какого-то. Давайте АДК поставим, сменим чемпиона Джинксу, да? У Джинкса сильная ДК. Давайте накидаем сразу там максимальный уровень. А, максимальный уровень. Накидаем максимально денег, убьем ее пару раз, Да чтобы у нее были эти деньги, чтобы она закупилась и мы с ней подеремся. Ну, давать тебе еще там тысяч хватит. Так, перезарядку мы убираем, покупаем в принципе против Джинксы мы возьмем Стазис. А, почему Стазис? Потому что она может ультануть, а мы можем засовиться. И, конечно же, накидаем себе вот. Джинксай и Тристан это два тех АДК, которые могут накидывать урон с далека. Стоять далеко и накидывать. Ладно, идемте убьем ее быстренько. Я в прыжку накинул бомбочку, отыграл, убил. Она взорвалась. То есть, как видите, в принципе, за счет бомбы по одиночным целям большой урон улетает. Сейчас она уже вернется более с закупом. Сейчас посмотрим, что она там закупит. Закупит ли все. И посмотрим, вот просто вот сборка. Как она... Ага, четыре предмета только купила. Так, прыгаем под нее, прям накидываем ульту. Вот, кстати, видите, не делайте вот так, как я сделал. Сразу ульту откинули. Но с помощью первого навыка 110 скорости атаки они прям-прям решают, как видите, да? Ботрок и ботинок на амперизм дают вам вот такую возможность отхиливаться. Очень удобно, чтобы не покупать. Так, ну все, она вот пришла. Мы стали файт и взорвали ей кусок лица. При этом она была фуловая сборки через кровопицу, которая хиляет ее. Все видели, да? То есть мне хватило только подпрыгнуть, включить третий, дать первый. Первый навык. Взорвал. Вы видели урон, который взрывает три стана. Это при full сборке. То есть бежит ко, ко мне джинкса, да, фуловая. И такая, типа, я тебя сейчас убью. А теперь будем делать инициацию от себя. Сейчас мы найдем... Давайте варды поставим, не знаю, мопчики там далеко. Ага, далеко, не выйдет она под товара. Сейчас выбираем ее в фокус. Почему лучше выбирать фокус? Потому что, когда вы прыгаете, бомбочку можете лохануться. Откидываем и доигрываем просто. Несложно. Закинулись, дали пару выстрелов, включили обязательно первый навык. Обязательно включайте первый навык. Это дополнительная скорость атаки. Скорость атаки, если не ошибаюсь, 2.5 максимальная. Сейчас узнаем. Максимально 2... Так, сейчас пойдем на базу Уточню, это джинкса, у нее есть э, Прикол с Ее пассивкой, то что она может э, Больше максимальной Скорости атаки, и, ну, наносить урон Так, смотрите Бомбочку, в принципе, мне повел, получилось На нее накинуть, 900 урона нанесла, Нанес третий скилл 900, 800, 80 В принципе, я думаю, увидели Это хорошо Давайте теперь разберем э, сборку этапной сборки именно вот этой никакой другой почему именно собирается так джинкса ты молодец давайте отключим мобов призвать миньонов убрать миньонов пошлите на базу клинок падшего короля он помогает нам э, компенсировать скорость атаки и опять же почему не крит не статик не какой-то лук мы собираем типа руна на да вот почему мы это не собираем э, именно берем вот такую комбинацию первых двух предметов. Э, объясняю. Во-первых, вампиризм. Он очень сильный. Во-вторых, тристана она взрывает уроном и ей нужна скорость атаки. Крит критом, но статик статик, да, то есть э, он не даст вам дополнительно э, к 160% от физической атаки. Но не даст вам он этого. 160% как вы видите дает дополнительно, да, то есть но в самом начале коэффициент он меньше То есть на третьем уровне уже, это шестой уровень э, персонажа 125% от сборки вашей Понимаете, да? Можно изменить, конечно, эту сборку Закупить в начале ботра Клинок Падшего Короля 20 силы, но помните, да, то, что урон увеличивается на 6% Это немаловажно, потому что э, взрыв тоже, кстати, вот влияет То есть на шестом уровне 5, 6, седьмой уровень, вы взрываете вражеского ДК буквально за, из -за того, что вы прыгаете один на один с ним драться. Вот если он будет без щита, вы просто нажимаете на него бомбу, да, третий навык выводите, включаете первый, накидываете 3-4 выстрела, даете ульту и обязательно даете выстрел ему в догонку. То есть ульта и выстрел догонку, ульта выстрел догонку. Ну это чтоб на верочку доиграть по нему. Много урона очень вносит бомбочка. Так вот, скорость атаки, которой не хватает. Вот на начальных стадиях у Тристана очень медленная скорость атаки. Если здесь, видите, уже нормальная, а если включить, это вообще имба. Смотрите, как она просто разрывается. Она просто пиу-пиу-пиу, смотрите. Это ж имбище. Вот, 500 урона, это средний крит ее. Хорошо, дальше. Я думаю... Понятно, Почему заточка статика это дополнительный урон Если вылетает крит это прям бомба То есть вы начинаете гасить Вылетает крит ну, от статика Идет мега взрыв Это сумасшедшая штука Плюс опять же Статик чем полезен тем что Вы в тимфайте Вот мы настакали статик Стреляете в одного Кого то задевает Вы получаете ассист после его смерти Это очень полезная штука И опять же он дает крит который немаловажен, а, так как Тристан у нас адека и накидывает урон. Грань бесконечности, да, ну всем понятно, почему Грань идет у нас третьим предметом именно Грань, потому что усиливает крит, урон, все остальное, то есть третий навык там прям бомбезно срубывает куски. Призрачный танцор, ребят, из-за того, что Тристана впрыгивает, она сокращает дистанцию с противником и адека очень часто вырезают. И вражеские АДК, то есть вы можете из-за того, что вы как Тристана да, то есть впрыгивать у вражеского АДК, ну, намеренно, да, то есть вы там сокращаете дистанцию, где там перезарядка 0, вы подпрыгнули, накинули бомбочку, и он же тоже, он же не будет на вас смотреть, он будет вас демажить То есть вы должны прекрасно понимать именно то, что он захочет и вас убить. И пист... можно пистолет собрать, можно, ребят, я не говорю, что это все прям критично, это все ситуативно. Если вы понимаете, что вам не хватает на один выстрел какой-то дистанции Но, понимаете, смотрите, идемте на базу, покажу Пистолет не влияет на бомбочку А бомбочка это у вас один из основных уронов Вот, с какой дистанции? Вот с, с вот этой дистанции я накидываю бомбу, да? Вот с вот этой Хорошо, так Все, успокойся, женщина, хорошо а, Продаем призрачного танцора, покупаем пистолет Запомнили, да? То есть это... Э, какая ступенька? Первая, вторая ступенька. У нас дистанция увеличилась. Видите? Мы можем отсюда сделать выстрел. Видите? Сейчас мы насобираем быстренько энергию внизу. Вот этот выстрел. Бомбочка, она не накидывается, как видите. Не накидывается. Это прям проблема. То есть вам в любом случае нужно подойти на выстрел. И вы сделаете выстрел. Понимаете? То есть брать пистолет для того чтобы что ну он может конечно да противник уйти может можете я не говорю что это плохо можете взять я играю именно через через через призначную танцора потому что у него есть щиточек если вы будете в поздней лайтовой игре вы можете прям потратили танцора да, в тим у вас есть деньги в запас купите пистолет Можете купить пистолет, чтобы в случае чего там где-то бежать, бежать, кто-то отбежит, вы там плюшечку ему на 500 дадите и будет хорошо. А, ультимативная способность, очень, кстати, смотрите внимательно, она откидывает не только одну цель, а и несколько целей одновременно. Три цели я подвинул, видели, да? То есть я стою, стреляю и двигаю цели. Теперь они в одной точке стоят. Я стою, стреляю, двигаю цели. Запомнили, да? То есть она не только одну цель, а и все цели, которые здесь находятся. В принципе, если выбрать правильную позиционку, мы можем сейчас их вытолкать. Не, не вытолкаем. Как вас вытолкать отсюда? Никак. Давайте мы еще один манекенчик поставим, пусть там товар потеет. Вражеский манекен. Все, и пошлите мани мани манипулировать манекеном. Все, загоним мы его, короче, куда-то. Откидывает далеко. Из-за того, что у него 100 брони, конечно, да... Ну, хорошая дистанция, как видите, для откидывания. При этом э -э накидывается на него видите, от глашатого антихил. Просто прям смещаем. А теперь через стеночку пролетишь? Пролетел через стеночку, ребят. Обращаем внимание. Видели? Я хоп, и он через стеночку пролетел. То есть, если вражеский какой-то лесник прибегает на дракона, идемте на дракона. Сейчас я это все покажу на драконе. Только, да, стенка должна быть подходящая Так, вот мы выкинули всех их и Синий баф Моделируем ситуацию Пришел вражеский лесник Вот он запрыгивает Вы стоите, бьете дракона Вы такие, ульта, и прощай, все, он улетел Это что нужно знать про ульту Ульту можно доигрывать, а можно еще и позиционироваться То есть идет на вас нападение Вы такие, аджа и ггвп в принципе, думаю, все понятно. Из дополнительных умений, конечно же, щит. Да, то есть щит лишним не бывает. Все мы знаем. Ну и вспышечка. Но еще можно взять экзост. Кто знает, что такое экзост? Это изнурение противника для замедления. Это чтобы якобы, если у вас проблема, чтобы поймать противника, он очень мобильный оказывается, Ну, это вы сами должны уже смотреть, понимать. Вы нажимаете на врага изнурение, накидываете бомбу и по нему отыгрываете. Он замедляется в перемещении. Опять же, у него проседает урон. То есть, если драться один-один на -один с кем-то, особенно какой-то Казикс, изнурения, прям классная штука. Вам щит не так поможет, потому что в лайте Казикс просто по, по тысяче с вас съедает кусками, первым навыком. А так как вы очень мобильный, вы хотите двигаться постоянно в замесе вот так вот тут просто прыгать. И это реально, потому что вы будете убивать одного за другим и от каждого получать ассисты То Казикс может вас найти и доиграть Вы вроде от него отпрыгнули, он зашел в невидимость и доиграл все равно по вам То есть у него там, когда эволюция первого навыка идет, он на, на большую дистанцию, там где-то вот такая дистанция на первый навык у него то есть он заходит в инвиз, ускоряется, такой чисто хычи доиграл. Поэтому а, можете брать изнурение, чтобы сыграть четко. Но вы таких, как Казиксы, Ренгары, вы их срываете просто с них куски жопы, если успеваете а, выжить. Если успеваете выжить. А, фишка Тристаны в том, что она держится дальше всех просто дальше всех она не, вот в редких случаях она впрыгивает э, так убрать миньонов запустить миньонов в редких случаях она запрыгивает вот так вот именно прямо я прыгнула и полетела первая это в очень редких случаях ребят держитесь сзади команды э, пусть ваша команда инициирует да то есть чтобы было кому кому прыгать вы стойте просто накидывайте вот так вот, вот урон чтобы вот такие, как джинксы, видите, вот она куски отрывает. А теперь давай сыграем. Сработал Ботрок, мы ее взорвали. Она тоже фуловая, ребят. Сработал Ботрок, мы ее взорвали. У него тоже 75% крита, у него дополнительный вампиризм, щиток. Но это ему не помогло. Мы использовали два навыка. Третий, первый. У нас сработал Ботрок, мы ее замедлили, она не смогла уйти. Она смогла уйти только через флэш. Но мы бы по ней доиграли все равно. Правильно? Вот, и теперь она думает, что она уйдет, мы не можем и догнать, используем флеш и даем выстрелы. Бум! Все, ребят, это весь гайд, это, это не сложно. Все остальные предметы насчет ботинка, они ситуативные. Смотрите сами, что вам надо, но чаще всего это либо живое серебро, в редких случаях берите зач зачарование теней Когда нужно какую-то окали засветить Казикса, который, ну вот, прямо не этим Воспользуются и убьют вас В редких случаях, ребят И, конечно же Вот, задоджили ульту Откинули И ушли Ты чё, блин, так агрессивничая женщина Захиляться, захиляться Вот, кстати, видите, сейчас бы Не помешал бы он Тристана Джинкса, говорю, бежит Вот мы замедлили ее с помощью ботрока И доиграли Все, то есть вот суть ботрока. Это для тех, кто говорят, типа, зачем клинок падшего короля на Тристану Вот зачем, ребят Просто вот Ладно, надеюсь, вам гайд чем-то был полезен всего наилучшего, ГГВП, подписывайтесь на канал, конечно, пишите комментарии, на какого бы вы хотели чемпиона, еще бы увидеть гайды, желательно это из АДК, потому что я АДК-менер, ребят, кто со мной не знаком, залетайте на стримы, помогайте в развитии канала, я буду только рад, и обязательно комментарии, подписочки, лайки, все вот это вот, мне это очень важно, ребят, давайте, удачи всем.